Так, всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня мы играем в игру Sons of the Forest. Отличная игра, что первая часть мне очень сильно нравилась, поэтому мы начинаем играть с замечательной графикой, с замечательным крафтом. Я специально не смотрел никакие ролики, ничего не смотрел, ничего смотреть не буду буду сам все изучать чтобы не потерять интерес к игре первую часть я всю просмотрел так я так понимаю мы летим разыскивать какого-то человека эдварда пафтона также его семья и жена и дочь Мы военные, а, которые пай а, демон. Сражайся с демонами. <звук> вот, вот, вот. <звук> Что происходит? <звук> Нас стреляют. Мы подбиты. <звук> Держись. Там живота. -го -го, как -как, как -как, как -как, ой, ой ой Мы в воду упали. Я когда первый раз запускал, мы на дереве повесили. А зачем ты плывешь сюда с вертолетом? плыви наверх. А под водой нельзя сломать. Давай, братьишка, плыви. Так, но ну, у меня показывает стабильные 90 кпс, периодически падает до 60, но в целом в целом нормально. Так, и кто такой, дядя? Не надо, дядя. Или это тетя? Это тетя, не... у меня птички. Спасибо большое. Так, собираем Так, вот у нас топорик, зажигалка Вроде как Что с тобой? Ты в порядке? Ой-ой-ой Давай вставай, братишка Кельвин Кельвин Кляйн Кровь из души пошла сильно дали а там справа человек стоит или что а это чучелы какие-то оп оп оп все все почему не может разговаривать а, иди за мной на тебе есть yes. вкус так, давайте пройдемся по берегу. Облетаем. Это что? Надо посмотреть. Так, чтобы открыть инвентарь, нажмите «Ш». ША. ША наберем хорошо понятно открыть так все давайте возьмем топорик сразу в группу чтобы так чисто было пойдем вскроем все эти вот эти штучки лекарства а мишек Ой, еда Картеч для Тут, наверное, оружие еще есть гранаты гранаты это хорошо так гранату мы наверное оставим вообще на потом ой а рыбу можно съесть так ты там нормально все чтобы да а, куда? Так, что дальше? Ну ладно, пойдемте в лес. Че? Блин, как же красиво просто. Как все тут детализировано. Очень круто. Так, изучить строительство. Угу. Палатка. Так, Че. Это что Че? Ага. Убежище Дерево Прикольно Очень круто Ловушки Костры Вот костер просто сжигалкой Палки, круто, да? Это что? Базовый, а, пол И лестница Понятно, а как уйти? Нет. Так, а можно топор взять? Я хочу срубить дерево. О, а. Блин, как же красиво, господи! Ого, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, его можно пополам разделать. Еще наполам? Ой. Стой. Офигеть. Еще наполам. А чуметь. Так, давайте что-нибудь мы, наверное, скушаем таблетку. Ого! Похрустел. Белочка. Чтобы активировать GPS, нажмите. Ага. Найти команду. Ноль из трех. Хорошо. Ну что ты? Смотри. Найти команду. Это, наверное, вот эти вот оранжевые. Ой, фиолетовые штучки, да? Ладно, понять, попробуем, поищем. Блин, очень красиво, очень красивый график. Восхищаюсь. Жму руку. Мухомор. Мухомор мы не едим. Мухомор, наверное, для каких-нибудь лекарств можно изготавливать. Такие звуки еще красивые прям это... Нет тут фонтан. Ой, фонтан, водопад. Слышишь, вот. Там кто-то бежит. Это что, кто-то строит что-то? Мештине не, не, не снесет течение. А ч-то темно стало. что это это я их... жду встань встань говорю куда ты сел Фу. совсем что ли палочки давайте посмотрим лагерь что здесь есть о а ты че откуда оу отлично это что веревочка деньги я тут пир конечно Фу, эти конечно мерзкие сумка из шкуры что сумка из шкуры Ладно, шкуры чего -то, чего -то кого, точнее. О! Это обезьяна? Пальцем показывает. Иди, убей его. Я же не буду так быстро с ними драться. О кости, с кости, наверное можно также броню делать. Так, ладно, здесь мы селиться не будем. Ладно, пойдемте. Вот эта какая-то точка моргает зеленая. Я хочу на нее сходить. Ну очень красиво. О грибочки. Шитаки. О грибы шитаки можно есть, кстати. Это же вот эти что-то там где-то используется в каких-то блюдах. Палка. Что, что я смогу из палки сделать? 7. Броня из листьев. Пакел. Это что? Бутылка водки. Так аккуратненько все лежит. Прикольно. Никакого беспорядка погуляем, походим, посмотрим, что у нас здесь есть. А, очень много живности, очень красивый лес. Я очень люблю лес, поэтому для меня это прям вообще, я не знаю. Интересно, здесь есть радио? Включить радио, поставить себе домик в лесу, чтобы тебя никто не тревожил. Разве это не замечательно? Так, у нас здесь какие-то коробки так мы все собираем Ой, это гро... а это гроб это гробы часики можно забрать да я занимаюсь мародерством череп уже не хочет брать В доступна новая инструкция для изготовления. Ну ладно, изготовление мы потом посмотрим. Я хочу посмотреть, что это за точка. Палочку собрай. Кельвин. Давай, Кельвин. Прикольно, что здесь еще два человека. То есть, ну реально, ну... Я могу уже поставить и сказать ему, типа, иди строй. А сам заниматься какими-то другими делами. В прошлой части... Ух, а, это птичка. В прошлой части просто было такое, что... А, смотрите, она бежит и трава шевелится. Охренеть. Ошалеть. Так, я слышу опять водопад. И мы опять пришли в деревню. Так, это кто? А, он... Да, Кельвин, я согласен. Бежим. А можно быстро бежать? Блин, паутина. Такой... Хотел... Я хотел незаметно посмотреть. <с. <с. Стал такой, смотрю, а он за нами, кажется уже наблюдает. Кельвин, мы уходим. Мы туда пока не пойдем. О, ягодка. Олени бегают. Какая прелесть. Интересно, тут есть какие-нибудь типа медведи. Уита. Так, это ты орешь? Или это белка? Или это кто? Что это что береза? <связь> береза. Будем строить тупо русскую деревню. О, чернику можно кушать. Ням. Ммм... Как вкусно... Ням. Кельвин, ты не... Блядь, блядь! Где? Кто? Ням. Это ваши ягоды были? Я не знал, извините. Амухомор? Ам? В целом норм. А, а нет. Где он там орет? Кельвин. Все, ладно, я устал. Где они орут? Этот густой лес, конечно. Так, ладно, мы ищем команду. Давайте к первой точке. Я хотел кто той сходить, но давайте, наверное, на вопросительные знаки. Оба-на. это надо сделать? А, лопату нужно А у меня есть лопата? Трос. А это что? Трос. Презент, кости, черепа. Рулетка. Нет, у меня лопаты нету. Да, у меня лопаты нет. Есть граната. Ладно. Будем их трогать. А это этот пищит? Я думаю, что такое пищит? И что? Да, идти-то. Не понимаю, кто там? Паук? Нет, я не знаю куда идти Ну типа вот Вот эта точка А что мне здесь делать-то? Ладно, подъезжали к следующей Блин, может таки на эту точку сходим? Мне надо лопату найти получается Ее наверное, скрафтить никак нельзя. Ну да, как лопату скрафчу. О, водичка. Поганка. Тут я так понимаю, он вроде военный, но он не знает, как поганка выглядит. И он здесь, типа, пробует как. Если невкусно, значит есть нельзя. Если стало плохо, значит есть нельзя. Блин, как же круто, как же красиво. Солнышко так пробивается сквозь. Я не понимаю, где задание. Как задание посмотреть? Ф? Ладно. Наверное, разберусь со временем. Прям, прям кусты, прям, вот реально прям лес Тупо лес Сейчас мы добежим до этой точки Но ну, аборигены, наверное, меня не будут сразу же атаковать То есть я к ним не лезу, они ко мне не лезут, правильно? Он задание, типа, найти команду Ладно обезьянки. Давайте знакомиться. Нет, это люди. Я тебя не трогаю. Мы добрые. Мы не пришли со злом. Мы вас не тронем. Хотите еды? Ладно, давайте пойдемте. Пальцем показывает, что они там. Да я вижу. Кельвин. Ты меня совсем за дурачка-то не считай. Так, мы идем, получается, куда-сюда. Тут какая-то точка моргает вон на карте. О, машинка. Пещера. А мне надо туда заходить. Не поймите команду, найдем сначала. Я не хочу в пещеру сходить. Тут недалеко, в принципе, идти. Поэтому давайте сходим, посмотрим, что там с командой Ну просто Мне нужна лопата, получается, чтобы откопать Могилу, я не знаю Ладно, эти мортышки нас не трогают У них пофигу пока что Но я думаю, скоро они захотят нас потрогать это вообще как, далеко до туда идти? Здесь так красиво Я перестаю дышать что ли Филин, он не устал так там воде вообще в воде точка не что надо будет плыть ладно блин посмотрим как у нас море а так несколько точек таких моргает зеленым Оно ч ⁇ Очень странно, кстати. Пляж прям такой, блин. Очень красиво. Просто супер. За Тигор, наверное, не замечаешь, как время проходит. По песку, наверное, тяжело бежать. Все будет. А это деревья лысые, или они не прогрузились? Интересно. Блин, как тут много бежать надо? Это вообще капец какой -то. Там еще какая-то в море штука. Я не могу понять, они не прогрузились или они просто лысые такие? А, ну они лысые. Или не прогрузились? Ладно. Так, ну я думаю, это вот эта точка. Давайте сплаваем. Кельвин, ты со мной? Я поплыл. Надеюсь, у меня акулы нету. Я хоть плыву. Аликельный за мной не хочет плыть. Посмотрим, что это за палатка или что-то, капсула какая-то. Отдыхай, Да, это какая-то палатка. Может быть здесь есть лопата? Это я? А как залезть на нее-то? А, понял. Кстати. А, типа, точку ставить? Понятно Давайте крестик поставим типа, уже, да? Ком... Там акула плавает А можно на этой штуке доплыть? Так, все, убери эту штуку Как ее убрать? Зашибись. И как мне уплыть отсюда? А что с ним случилось? Может, в голову выстрелил. Ладно. Чайки слетели. думают, что меня акула съест. Так, у меня же есть пистолет. Где он? А пули? Пошла вон пошла вон отсюда еще раз придешь сюда я не могу вылезти отсюда он здесь чел плыви просто плыви не обращай внимания ни на кого кельвин кельвин спаси Кельвин. Кельвин не страшно. Мне кажется, я ее вижу как-нибудь наплывет. Ладно, вроде наплывет. Интересно, Кельвин когда-нибудь научится разговаривать? Все, не у нас есть пистолет, это очень круто. Кельвин такой, я тебя потерял. Ты где? Куда ушел? Кевин, у меня есть пистолет. Ты знаешь, что это значит? Что-то палку принес? Спасибо. Это кто? Ого. Деточка, я тебе не причини больно Блин, они три ноги или что? Я не могу понять Стой А, да Стой Блин, она красивая Хоть три ноги нажмите на да. зажигалке конечно интересно ладно блин она выглядит очень ну типа нормально так ладно давайте сходим до второй точки вот до, до этой которая вот там вот, прямо и наверное будем первую часть видео заканчивать если вам понравится э Ставьте лайки, продолжим записывать продолжим строить Точнее, не продолжим, начнем строить дом А вообще бы нам Желательно бы лечь поспать сейчас Ну, так, чисто Я думаю, было бы хорошая идея Кельвин Ну-ка, давай-ка Построй нам базу Быстро, а Я могу, Я могу ему помочь? Нет, не могу ничего сделать. Вот так вот мы с Кельвидом сегодня будем ночевать. Да, не густо. Так, давайте сначала поспим. А потом сохранимся. Вы испытываете жажду и голод mm. Можно не мусорить Консервы Ладно Консервы, видимо, с ножом надо открывать Блин, очень круто Ладно, батончика, я думаю, одного хватит Пока что Так, все, Кельвин, пошли Я вот думаю, вообще стоит по тропинкам ходить или нет. Давайте, это недалеко. Мы дойдем. То, что есть у нас... Э -э -э, так скажем... Карта, это очень круто. Так, подождите, я потерялся. Мы сюда идем. Мы идем сюда. прям сквозь лес пройдем кстати можно покушать так смотрите я вас не трогаю вы меня тоже не трогайте хорошо хорошо договорились сейчас секунду Это их база, нам нужно ее обыскать. <coughs> Слышите, кто орет? А они молятся. Чё делаешь? Ага. А это еще кто такой идет с палкой? Ты че? Слышь, я тебя не трогал. Да, он мне бабахну, конечно. Следующий. Ну, нечего было на меня нападать. Ладно, давай. Блин, так страшно умирает. Давайте его... Давайте его дорежем. Чтобы не мучился. А все? А я все? Ага, ага, ага. Эх! Прикол, да? Чего за песня? Слышите? Что происходит? У них вафон есть! Нормальный музон! Да хватит мне бить! Капец! Блин, вот это кайф Ладно, мы на сегодня закончим. Потом продолжим, будем стараться. Но если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рад подпискам, лайкам и комментариям. Такая вот, у нас получилась интересная каточка выживания. Ну, ладно, сейчас я не серьезная игра, но думаю, что серьезнее отнесусь к этому всему. Но они убивают, получается, с двух-трех ударов. Это нормальная сложность. Ладно, я подумал, может быть, все-таки на мирную поставить, чтобы хотя бы изучить все это дело. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Кельвин, пока.